На прилавках магазинов во Львовской области появились продукты, переданные Украине, Польшей в качестве гуманитарной помощи. В Новояворске общественные активисты обнаружили макароны с надписью на польском языке «Не для продажи». Возмущенные этим фактом общественники написали заявление в милицию о незаконной продаже гуманитарной помощи.